Фотокаталитическая установка «Квантум» производитель «Электро». Значит, сейчас для объема бассейна 60 кубов по таблице, которая есть в инструкции, установлено расход 390 мл в день жидкого кислорода. Значит, изменение дозирования вносится следующим образом. кнопочкой вверх. Выбираем пункт Adjust Start Dosis, то есть дозирование, сколько должно быть. Кнопочку ОК нажимаем. И либо добавляем вверх, либо убираем вниз количество дозирования, количество подаваемого жидкого кислорода. Потом нажимаем ОК. Запоминается. И все. Установка работает в автоматическом режиме. Блок управления аттракционными включает себя в одной автомат трехфазный. Вот этот автомат под номером 6 включает у нас циркуляционный насос слива фильтрационной бочки. И седьмой автомат включение циркуляционного насоса детской горки.